Осенью калининградский автотор собрал последние Hyundai и Киев, после чего начал переналадку оборудования для выпуска других машин. И вот 30 января автотор и компания КАИ подписали соглашение о сотрудничестве и производстве автомобилей. Дистрибуцией займется отдельное представительство — компания КАИ РУС. Первенцем оказался седан И-5. Контрольный пакет КАИ принадлежит коммерческой структуре при правительстве города Ибинь. А остальными 49% акций владеет компания Cherry, А потому неудивительно, что именно Cherry отвечает за технику моделей КАИ. По факту, E5 является радикально переоформленным седаном Ariza 7, который сама Cherry прекратила выпускать 4 года назад. Это одноклассник автомобилей Hyundai Elantra и Kia Cerato. В России будет представлена единственная модификация со 147-сильным полуторалитровым турбомотором и вариатором, имитирующим 9 фиксированных ступеней. Глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов пообещал, что цена начнется примерно от 1 миллиона рублей. Сейчас КАИ собирают отверточным способом, но со временем «Автотор» перейдет на полный цикл со сваркой, грунтовкой и окраской кузовов. Из Китая машинокомплекты везут через порты Дальнего Востока, а затем по Транссибирской железной дороге. Также проработан вариант паромных линий Санкт-Петербург-Калининградская область. Понятно, что после долгого простоя завода «Автотор» очень нужна работа, поэтому уже в этом году к седану добавятся другие модели. В их числе компактный кроссовер, построенный на платформе «Черри Тига-4». В Китае он называется Showjet, но для нас переименован в X3. Интересно, как к этому отнесется представительство BMW. В Россию привезут атмосферную версию с вариатором, как и у Chery, привод только передний. За ним последует турбированный Showjet Pro, он же модернизированный Chery Tiggo 4 Pro, а для России KI X3 Pro. Роль флагмана сыграет среднеразмерный паркитник KI X7 Kunlun, длина которого составляет 4 метра 70 сантиметров. Под капотом модели установлен двухлитровый 250-сильный двигатель, с которым спарен семиступенчатый преселективный робот. А еще «Автотор» начал сотрудничество с двумя другими китайскими партнерами. Одним, скорее всего, станет государственный концерн «Баик». Он выпускает автомобили под торговыми марками «Бэйдзин», «Аркфокс», «Чэнхэ» и Photon. Вторым претендентом на калининградский конвейер называется Дунфэн. Интересно, что электромобили этой компании под маркой «Эволют» уже собирает в Липецке компания MotorInvest.